У каждого из них есть свои минусы и плюсы. Интересный питомец Водолей. Тип атаки магический. Основной показатель живучесть. Природные умения. Каменная кожа. 30% живучести. Маленькая секториня про Водолея. Поселили в небе боги. Стайку рыб и козерога, и дельфина, и кита. Но всегда нужна вода. Тут вот позвали водолея. Льет и льет, он не жалея. Все вокруг залил водой, Потом, в сторон китой. Звезд приметных очень мало. Еле светят в пол накала. Водолея на небе жди. Осень лужи и дожди.